Вы пишем заработал денег, нынче молодили, а то сводит мою жопу. Сука вы в гор и пишем бай за. Ну ч, <чё>, погнали делать. <пишут> Давай записываем первый дабл. е yeah. Давай. Тимурка, покажи что ты можешь, на самом деле, да Я просто ютубер, но ты же сказал, что быть ютубером Но я не хочу быть как ты, таким же лохом Просто мне пишет пацан, иди-ка нахуй Удаляй коты эту хуйю, а я говорю, иди-ка нахуй Сука заебал уже, из спать Сука пишу же треки для себя Вот опутаю я я это просто пухаю, ежемать я бухаю весь шмар, просто я охуенный же пикар. Я просто заебал же уже все со своими хитами да. Я заебал своими хитами да, сука заебал хитами да. Это бута трогают будаки, сука трогают будаки. Блин, это эй, бля, эй, малой, это сука новый самолет. Я купил же вертолет и купил же серую спорт. Yeah, купил же серую спорт, Мне похуй. Да, сука я в хрубранном мужику Сука наушники врубаю музыку Твою же музыку Это просто же огонь Не просто же огонь, но ты не говори зима Сука говорит зима Это сука зиманов жим Ну зиманов это не зима Это сука зиманов жалейка Это сука Я yeah, короче Олег, что говорю, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, ты такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, такой, уже такой, такой, такой, такой, такой, такой, Твои комментарии, Будто... Читаю комментарии, сука. И я читал же твой коммент. Когда ты говорил. Далеко ты с горей, это хуня, полотеная хуня. Но потом застал за нею и написал ты лучший рэпер кода сука да. Полный два перца, Эт, ну, ну, да. это сука полные... едет, да, Моргин жертва, да, ле, бесит, да, там угола и полная, да, короче еду, я на бацта, я нахудаю, у меня уголка, но потом не целая, е, дуку так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, вот, так вот, так Я создавал